Tutututututututututututututut <laughs> Всем привет, дорогие друзья, как обычно, я человек здесь, и. чего удивительного абсолютно? В общем, предыдущие ролики, где мы открывали по миллион ножевых кейсов, они зашли. И знаешь, вот у меня как-то давно были своеобразные рубрики Открыл миллион кейсов. А последнее время я начал делать видосы а открыл миллион ножевых кейсов, и так далее. Это рубрика, в которой мы делаем упор исключительно на один кейс. И эта тема вам зашла. Сегодня я хочу на все деньги открыть тайны на балансе, Ну, давай округлим 20 тысяч рублей, посмотрим, как будет выдавать тайны. потому что ножевые кейсы вели себя на ну, очень круто круто. Интересно, как это будет происходить с тайным кейсом. Также хочу вас напомнить, что поблагодарить меня за этот ролик вы можете просто без донатов, без закидывания денег на мой счет. Вы можете просто подписаться на канал, если вы тут, конечно же, впервые поставить лайк. Лайк like это вообще круто, потому что я, когда я смотрю там на ролики у нас в крайний раз со степом новым, было 2000 лайков, я прям был очень рад, поэтому, ребят, поддержите. Короче, поехали. 10 первых тайных кейсов. Их сегодня будет очень много, все-таки надеюсь на окуп и какой-нибудь вкусный вывод. Но будем рассчитывать, опять же, на то, что все пойдет. Хорошо, кстати, уже вулкан есть? Слушай, вулкан может стоить дорого. А вулкан стоит 14 тысяч рублей? Так, идите вы куда подальше от нас со своими промиками. Слушайте, но 32 тысячи уже есть. Тайные кейсы показывают себя неплохо. Это круто. Это прям, это найс. Nice. Дальше бы оно пошло так, потому что может это все закончится не очень хорошо. Ну, неонка есть. Ну, вот о чем я и говорил. То есть, начали за здравие, кончили, э, закончили. За упокой. Потому что, ну, форс сможет поднасрать с этим тайным кейсом. Да, в принципе, на любом. А сайте тайные кейсы это такая себе тема, честно говоря. Не советую никогда открывать тайные кейсы. Когда у меня только на изи дропе стоит стопроцентная подкрутка, да, типа, ты открываешь, всегда окупаешься. Ну, вот как сегодня себя эта тема тут будет вести, я вообще не знаю. Но опять же, будем рассчитывать. Тут золотая арбасика пролетает и выпадает нам, опять же, мусор. Помойка. Помойка. Просто здесь, ну, 3000, как бы. Вот первый дроп был хороший, шикарный. Я даже по-другому никак не могу это назвать. А потом все пошло просто коту под хвост Нам как-то нужно бэкать деньги Как-то нужно возвращать Хотел сказать слово, но не знаю, как YouTube к нему отнесется Потому что последнее время очень сильно гнобит э, такой сервис, как YouTube за слова И это, конечно, мне не нравится Слушай, а если я вот знаешь, у меня иногда возникает мысль Кстати, опять помойка, ну блин О, Юсп, стой! Вопрос в цене Юспа Ну, нет, это фигня какая-то Ну так вот, у меня иногда встает вопрос А если приравнять себя к меньшинствам, конечно познаешь сделать радужный флаг на шапке канала, а можно реально сделать очень интересный эксперимент долбануть радужный флаг на шапку канала понимаю я что подписчики в принципе многие к этому отнесутся как-то настороженно что мол что с человеком случилось ну вот мне интересно провести эксперимент а как в таком случае youtube будет относиться к продвижению моих роликов потому что дегл кстати он он может 5000 неплохо ну блин конечно хотелось бы дороже ну ладно ну и вот youtube может типа подумать вау он собственно говоря один из членов Двусмысленно, звучит один из членов меньшинств я вот продвигать буду его видосики Не знаю, будет ли оно работать так или иначе Но мне интересно Может реально долбануть радужный флаг на шапку канала И если просмотров не будет написать типа Алло, да, в поддержку, что ну Вы ущемляете меньшинства Я все-таки из этих самых Вот У меня радужный флаг стоит на шапке канала Что происходит? Может реально, блин, так сделать? Это очень интересный эксперимент А потом залить для, для всех авторов Я думаю, будет лайфхак Назовите себя асами И вас будет продвигать YouTube, Гидра, до свидания. Я, кстати, думал, Дигл. Боец! Кстати, иди, подожди, этот Дигл может стоить. 840 рублей. Десятка, а что здесь? А, я немного не понимаю, что тут стоит денег. Я может, конечно, не вижу. А, окей, м а, Так, ну, боец. Да, в принципе, все. Ладно, немного не понимаю, где тут 10 тысяч. Слушай, ну подожди, подожди, один, два. Три, четыре. Ну да, в целом 10 все понял. Там МК 5000 стоило, то я немного не понимаю. Но я думаю, скоро вы, по крайней мере, в ближайшее время, вполне возможно, не обещаю увидите радужный флаг. Сейчас многие скажут, ой, прикрываешься, на самом-то деле ты такой, мы же все знаем. Да, скажу вам, нет. Хочется попробовать и провести такой экскремент, так сказать. Вот. Будем писать в поддержку Ютуба, типа, ребята, вы ущемляете меня, вы ущемляете меньшинства. И посмотрим, как тогда они запляшут. А может быть, глядишь, и бан сражки Снимут, кстати, калаш савапы, это неплохо, 2000, плюсом тысяч. На Ножевые кейсы, я признаюсь честно, ведут себя поинтересней. Тайные кейсы как-то, ну, вообще не особо, ну, прям от слова совсем. Даже пока и на вывод, что-то я ничего интересного не вижу, честно говоря. А, Мки, эмки, Мки, Мки, ну, это... Это вообще не есть круто. Э, давай даже, кстати, чтобы вы понимали, потому что многие ноют, типа, блин, у тебя там закрыт вывод и так далее. Допустим, МК коалиция, запросить в Steam инвентарь, чтобы вы просто понимали, что у меня открыт вывод, а то человек, который первый раз ждет, скажет, ааа, реклама, ну вот, пожалуйста, я могу вывести абсолютно любой скин, вывод у меня не закрыт, это не выданный балик, это мои деньги, чтобы вы понимали разницу, а то будете жены. Да я даже эту, эту М-ку без проблем в Steam, А она, на самом деле дешевая, и типа, нафиг она мне. Не, ну эмочку я почему м хочу вывести? И, кстати, гамма-волны я выведу, потому что мне кажется, что в скором времени, а может быть, а может быть, они будут дорожать, собственно говоря. Так, м мы запросили, вопрос, выведется у нас или это М-очка, или что с ней, дождем продавца. И два глока, я думаю, заберу. Так, да, два глока заберу. Я на секунду подумал, а может быть Юспик? Но не, хочу все-таки два глока забрать. Но потому что реально, я думаю, что эти скины все-таки подорожают через лет 10. И вот думаю, будут они стоить много. Но на самом деле, год делов... И эта тема взлетит, потому что, насколько я знаю, больше ты после окончания операции, кстати, не играя в КС, без понятия, закончилась ли операция, нет, ты нигде эти скины не найдешь. И в теории, по логике, может быть, да, они подорожают. И вот, ну, хоть три скина, МК и Глок, пусть у меня в инвентаре лежат. Я думаю, лишними они точно не будут. Кстати, Дигл, здравствуйте. Ну, блин, он дешевый. Это неинтересно, дай Фастиком покрути. Все-таки миллион тайных кейсов, это не миллион живых кейсов. И это логично, блин. И стоит это все дешевле открывать, собственно говоря это все будет тоже дольше. Давай еще один блок оставим, все остальное продадим. Вот единственный минус форса, пожалуй, ну, опять же, если придраться, можно найти много минусов, Но ну, поэтому лучше сказать, один из минусов форса, то, что они не выводят, блин, скины, ну, типа, они, конечно, выводят скины, Ше, я, я говорю, они не выводят типа, несколько скинов за раз, то есть, чтобы вывести конкретно тебе несколько скинов, тебе надо подождать, пока предыдущий тебя выведется, и только после этого выводить другой скин. И это капец как неудобно. Помню, был ролик, когда мы открывали миллион запрещенных кейсов. Ну, не миллион. Э, Что-то, короче, было в районе кейсов, знаешь, 100. И потом это все выводили и делали контракты в CSGO. 13 тысяч, кстати, дропнулось. Ну, опять же, ничего такого интересного не было. Я очень тогда устал именно выводить. Если сейчас на всех сайтах, по-моему, на всех, ну, на большинстве, по крайней мере, насколько я знаю, опять же, могу ошибаться. Никто от этого не застрахован, но на большинстве сайтов сейчас можно выводить несколько скинов за раз. Для чего они тут сделали вот такой долгий вывод? Конечно, есть у этого логика, может быть, что человек Человек подумает, ай, не, не буду выводить там, продам и просру все, ну, грубо говоря. Может быть и такая логика, но это странно и это неудобно. А самое главное, что это неудобно для нас, для пользователей, поэтому админы форсать, сделайте возможность вывода нескольких скинов за один раз. Это максимально неудобно выводить типа по скину. Медуза, кстати, улетает, но оно и понятно. Кровавый спорт, кстати, он может стоить денег, полагаем, амммм, эм, ничего. Будем крутить фастиком, потому что пока что все-таки, ну, не хочу я дрюкаться прямо очень долго. С этими тайными скинами хочется открыть как можно больше. А, кстати, ради интереса, у нас 15 тысяч. Давай все-таки в один ножевой зайдем, чтобы хоть как-то разбавить данный в видеоролик, который ты почему-то еще не лайк. я это прекрасно вижу. Поэтому зайди влепи лайк, реально. Хочу 2000 лайков увидеть и обрадоваться, что в какой-то веке на опенкейсе мы набрали два куска лайков это будет реально круто. А Автотроника, понятно, убийство бабочка мне в принципе не нужна. Ну да, такая себе тема, ну хотя бы десятку. Ладно, поехали на тайны, и двадцаточка, однако, улетает в окошечко у нас. Но, ну, тем не менее, нет, нет купает, Ну, как-то совсем, совсем все плохо. Вот, кстати, если ты не смотрел ролик, был видос, где мы делали апгрейды на полмиллиона рублей по факту. И вот э, этот ролик был перед вот этим видосом. Именно по записи, да и, в принципе, по, -по, -по публикации, если посмотреть. Но даже после слива полуляма он не дает. То есть, ну, странно, вроде бы, когда я слил полуляма, ляма да, шансы должны были как-то возобновиться, но типа нет. И я не понимаю, в чем проблема. Админы совсем решили меня здесь загнобить или что? Ну, реально очень плохо падает. Не знаю, может в следующем видосе на шару попробуем сделать делать большой деп какой-то. Но ну, не ждите космических депозитов, потому что... 12 тысяч, кстати. Потому что пока что я к этому не готов. Реально. И морально, и физически, и материально не готов, короче. Кстати, один глок уже забрался. Тысяч, может быть, это, так 50-60. Возможно. Вполне мы сделаем. Я не обещаю, ребят. но ну, потому что эта тема такая. На самом деле нужно на это решиться. Вот. Поэтому, ну, давай 2 лайков и мы сделаем. И, возможно, возможно, будет выдавать. Просто по той причине, что, ну, блин, ну, минус на аккаунте уже офигенный. Я в миллион раз повторю вот 11 тысяч, кстати, 20 подъехал. Нормально, начала купать. Миллионный раз повторюсь. Вот когда ребята пишут, они очень часто пишут: и кстати, ждите в ближайшее время видос по конченным комментариям мне в личку. Это будет смешно, я хочу это сделать, мне не доходят руки до этого. Но на канале вот такой видос будет. И вот пишут: типа человек, блин, у меня на кейс батли минус тысячи рублей. Там минус на аккаунте. До да открой кейса. Ребят, в миллионный раз повторяюсь, вот форс, да, у меня за два ролика. Минус, в общем, здесь, ну, если считать сегодня. Ладно, это 20 считать не будем, потому что мы ее пока что не слили Ну, и я вижу, что все к этому потому что окупов нет ну типа ладно 500 тысяч рублей минус минус полмиллиона закиньте мне на аккаунт ну конечно я пароль никому не дам закиньте мне на карту и я открою вот тогда да это другое дело вот то что вы мне пишите у меня минус 5 у меня минус 10 20 даже тысяч рублей ребят минус полляма блин. как вам такое поэтому ну тема такая вот реально хочу сделать рубрику рубрику рубрику ролик ролик рубрику с тупыми комментами и сообщениями в ВК это будет ржачно ждите ржаку на канале человек человек 17 тысяч рублей Бля, давай еще один ножевой кейс. Чем черт не шутит, а может быть и он прогрузится. И давай. Э, что я хочу? Я хочу бабочку волны, я хочу кровопаутину бабочку. Любую бабочку, помимо там, типа, городской маскировки или еще чего нибудь такое. О, я думал, ультрафиолет, но это дамасская сталь коготь. А, да, еще один. Фастом. Просто на шару. Бабочка. Понятно. Но зря это было сделано. Ну слушай, за сегодня не соврать мы уже очень много тайных кейсов открыли. 14 тысяч, кстати, смотри. Все-таки, все-таки оно нас окупает. Но это хорошо, конечно. Же. Так, 4250. Я начинаю за липоны соловить. Ехаем дальше по тихой грусти. тысяч рублей. Ну, нет ничего, прям такого, за что можно ухватиться. Честно, думал, будет посмачней. Но все-таки мы реально очень много тайных кейсов открыли. Вполне возможно что этот балик улетит на следующий видос. Если зайдет рубрика, это будет уже и миллион АВП кейсов. Опять же, как это было раньше. Кто-то словит нереальную такую ностальгию по этим по этим временам, когда не было опенкейсеров и человек фигачил миллион АВП кейсов, миллион дигл кейсов и так далее. Хочу вернуть эту тему, поэтому... Но! Еще хочу сделать комментарии. В триллярный расскажу: хочу сделать видос по конченным комментам. Это будет смешно. И радужный флаг на шапку канала тоже обязательно. Так, покупка совершена. Короче, ждем вывода дигла. Я думаю, что можно будет будут закругляться просто по той причине, что ну форс меня не раскачивает. Реально. Я думал, будет поинтереснее. Скорее всего следующий видосик будет по ВП-кейсам, потому что, ну повторюсь, тайны меня не зацепили. Может быть мы там миллионы ВП-кейсов откроем и да, будет как-то по-другому. Но пока что мне это не нравится. Типа не особо круто выдает и не. Ну ладно, фигачим дальше. Тайные открытия, 7 тысяч рублей. Блин, ну ладно, подожди, у нас осталось 18 тысяч рублей. Давай долбанем. Давай долбанем один нож напоследок. И я думаю, можно будет закругляться. Ну, опять же, зависит от того, какой нож дропнется. А может быть, мы сейчас взяли и перешли на живые кейсы. Закалка, кстати, это достаточно неплохо, сколько он стоит. Но вот его не продать. Типа, я знаю, как работает CSGO TM. Хе, повезло мне. Сейчас вы можете сказать. Но, типа, эта тема реально такая. С этой всей историей. Я просто иногда боюсь, что у меня типа звуки какие-то будут посторонние. В ролике я прямо этого опусаюсь. Давай что-нибудь долбанем. Еще. Хочется немного разбавить контент. И кейс. Хуй с ним. Фастом 250, ну блять да, он не дает. Короче, я думаю, следующий видос будет с таким нормальным депом, нам глок вывели, ждем продавца. Ну, 900 рублей, я не знаю, есть ли смысл вообще показывать вам этот вывод. Кстати, тут, по-моему, есть кейс за тысяч. А, вот, мажор кейс. Давай вот им закруглимся, закончим видосик. Мажор кейсом. Может быть, может быть, все-таки напоследок нам что-то дропнется. Окей, дикий лотос, там перчатки полигон, синенькие, прямо с завода. Бля, ну нет. Ну, ребят, форс, блядь, ну после слива в пол ляма фактически, но это, ну это жопа. Это вообще какое-то очко. О чем я и говорил, что минус 520 будет. Ну, я думаю, углока смысла ждать нету. А, все, подождали, пришел. Давай даже ради интереса цены посмотрим на него. Так, перешел в Steam, смотри. Гамма-волны, косарь. Статистика цен. Ну, операция еще, похоже, не завершилась. Но мне кажется, что оно пойдет, типа, вот так. Просто наверх будем рассчитывать на рост всей этой истории. Но я продавать это точно не буду. Пусть лежит. Вы знаете, какие у меня скины лежат в инвентаре. И поэтому. Кто, кстати, не видел ролик с обзором инвентаря, на дорогих скинов, в инвентаре, тоже посмотрите советы. Ну, типа, я реально люблю халди скины, элементарные. На наклейке 16 года. Они у меня действительно куплены в 16 году, так и лежат. Без интересно, вот металлическая титан. Это я показываю тем, кто ролик не видел, именно с обзором инвентаря. Тут на самом деле очень много интересного. Самое прикольное то, что сейчас есть, это 18 года наклейка Туло. но ну, 42к, как бы это тоже достаточно интересно. Но такая еще штука. Ну, в общем, есть ролик отдельно. Я не хочу на этом заострять внимание. Так, решил понтануться дорогими скинами. В общем, всем спасибо, это был Человек. Давайте наберем реально 2000 лайков. Буду очень вам благодарен. Но на этом все. Всем спасибо и всем пока.